добрый день уважаемые посетители нашего сайта сегодняшний видеоролик посвящен санитарной обрезке кустарников после зимы ну мы покажем на примере наших контейнерной культуры вот. но в принципе это ничем не отличается когда растение растет в грунте то есть после зимы тем более после нашей такой вот, скажем, непростой зимы, зима была достаточно суровая и как бы нестандартные температуры, было очень низкие температуры, плюс солнце яркое, вот. и вот, как правило, я у себя вот на участке наблюдал все-таки часть побегов вот этих верхушечных, вот у барбариса, у спирея, вот, она немножко была, по-видимому, прихвачена низкими температурами. И вот сейчас при распускании они как бы, ну, не распускают. Поэтому, ну, тут очень просто. Просто вот обрезаешь. Вот. На... Э -э даже вот можно, ну, с захватом живой ткани. Это даже, это, ну, не, не даже, а это правильно. То есть с захватом живой древесины, так сказать. Вот. Убираете все. Да. Все вот эти санитарные обрезка так называемые. Вот. Ну и если там да, на, примере, на примере спирей тут вот как бы она более, более сухих больше. Вот. То есть, опять же, вот до живой ткани. На, на отрастающий побег отрезаем и все. Вот. все здесь вот ну веточка такая скажем ну и в плане декоративности она мне не нравится я ее убираю вот прям вот полностью вот. смотрите да и при этом вы можете э, ну, делать как бы санитарную обрезку но в то же время можно и поформировать куст как вам удобно сейчас э, как раз у них начинается интенсивный рост поэтому э, вы можете как раз придать форму ту которую ну хотите то есть здесь можно совместить и формирующие и санитарные ну как правило э, э, всякая обрезка она э, не только санитарная, мы делаем санитарные в то же время формируем куст вот. И даже иногда можем его и проредить, вот, То есть она здесь, как правило, одной Там чисто санитарной, это бывает очень редко Это ну, в самый разгар лета, когда там мы сломали ветку Или еще, ее там, может быть, сильно чем-то повреждена ветка Вот одну ветку вырежем, это вот считается чисто санитарной А так, ну, получается, это санитарная и формирующая прореживаемся вот. ну как бы я вам рекомендую все вот эти сухие веточки сейчас убрать именно до живой ткани с захватом живой ткани там ну, где-то сантиметр полтора два все зависит от размера куста если куст э, достаточно большой то можно даже и побольше отрезать на более, на более сильный побед, вот. ну вот как бы ничего сложного здесь нет, но этот прием и этот агротехнический прием Необходимо как бы ну, сейчас вот выполнить самое время. Пожалуйста, делайте, и тогда у вас растение отзовется красивым бурным ростом. Спасибо.